приветствую вас на канале ты хочешь стать миллионером и продолжаю показывать видео истории о самых богатых людях россии может кто-то их осудит кто-то увидит рецепт для своей дороги к благосостоянию но в любом случае на центральном телевидении вы не увидите подобных историй подписывайтесь на канал пишите ваше мнение в комментариях ставьте лайки и дизлайки в общем не проходите мимо а сегодня у нас история о Лисине Владимире Сергеевиче. Владимир Сергеевич Лисин – олигарх, сделавший миллиардное состояние на стали и грузоперевозках. Глава гиганта отрасли Новолипецкого металлургического комбината. Собственник корпорации УСЛ, спортинг комплекса «Лисья руководитель наблюдательного совета медиахолдинга «Румегия». Обладая личным состоянием 15,9 миллиарда, в 2012 году занял вторую строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. И именно поэтому он оказался в нашем плейлисте «200 богатеев России». По данным журнала SEO, состояние на февраль 2013 года оценивалось в 17,2 миллиардов. В 2012 году по некоторым источникам признан богатейшим бизнесменом России с состоянием 14 миллиардов долларов. В 2018 году, согласно рейтингу Forbes и агентством Bloomberg, признан самым богатым россиянием, состоянием 19,1 миллиардов долларов. Владимир Лисин, будущий магнат металлургии, появился на свет в городе Иваново 7 мая 1956 года. В школьные годы он учился хорошо, был спокойным, настойчивым и несколько замкнутым ребенком. В 1973 году окончил школу номер 41 Новокузнецкий Кемеровской области. В 1978 году окончил Сибирский металлургический институт Новокузнецкий по специальности инженер-металлург. В 1990 году окончил высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли. В 1992 году Академию народного хозяйства по специальности экономика и управления. Трудовую деятельность начал в 1975 году электрослесарем в объединении Юшку кузбасс -Уголь. По окончании института работал в НПО Тула-Чермет, где прошел путь от подручного Столевара до заместителя начальника цеха. 1986 года заместитель главного инженера, а с 1989 года заместитель генерального директора Карагандинского металлургического комбината в 30 лет Владимир стал главным инженером металлургического гиганта в Караганде. В 33 года получил пост заместителя Олега Савсковца. В тот период гендиректора этого предприятия. В 1991 году он был назначен главой Минчермета и вслед за своим начальником в столицу переехал и его зам. Там он приобрел полезные для бизнеса знакомства с Черными и Сэмом Кислиным, Обучался в высшей школе Минэкономразвития, в следующем году он был уже включен в руководство завода по выплавке алюминия в Саяногорске. С 1993 года он является деловым партнером Transworld Group, кланов Рубенов и Черных. Как представитель данной компании с 1993 года он был в рядах наблюдательных советов целого ряда крупных профильных комбинатов Магнитогорского, Красноярского, НЛМК, Братского. Новокузнецкого завода по выплавке алюминия. Кроме этого, он продолжал заниматься повышением уровня образования, наукой, собственными разработками в сфере литья и прокатки стали. В 1994 году он заслужил очередной диплом Академии народного хозяйства РАН и гС после объединения с учебным заведением госслужбы. Затем он два года обучался в докторантуре Национального исследовательско-технологического университета МИС-ИС. С 1996 года председатель совета директоров Саяногорского алюминиевого завода, член совета директоров Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов Магнитогорского и Новолипецкого металлургических кабинатов. После резонансной отставки Сосковца, с поста вице-премьера, курировавшего 14 министерств, группа ТВГ распалась. На тот момент бизнесмену принадлежало 13% акций НЛМК, а в ТВГ – 34%. Его бывшие партнеры намеревались обанкротить предприятие и продать его, поделив прибыль. Однако Лисин принял решение перехватить контрольный пакет комбината. Владимир Лисин учредил в офшоре фирму World WorldSlate Trading и проводил через нее финансовые операции при экспорте металла. Затем, будто бы по согласованию с Владимиром Потанином, его структуру управляли акциями иностранных инвесторов, включая американца Джорджа Сороса, и одних из самых богатых жителей Новой Зеландии, братьев Чендлеров. Выкупил принадлежащий им 50% пакет акций и стал владельцем 63% пакета. С 1998 года он стал во главе НЛМК. Свои акции в ТВГ Владимир Сергеевич неожиданно продал Потанину. Лисин решил не выкупать их по необоснованно высокой стоимости, а в виде ответного удара купил ценные бумаги Норникеля основного актива своего бывшего оказавшегося коварным партнера Потанина. В 2001 году тот снова удивил, прекратил недружественные действия и уступил спорные бумаги по цене их покупки. Владимир Сергеевич, соответственно, также продал свои акции на рильского никеля. Оба олигарха впоследствии занимались не корпоративными войнами, а повышением эффективности производства и производительности труда на своих предприятиях. В 2007 году он через офшорную фирму Silent Management приобрел 14,42 акций Банка Зенит, таким образом с целью диверсификации структуры капитала стал акционером Банка Зенит. 6 октября 2011 года был выбран главой совета директоров ОАО ⁇ Объединенная судостроительная корпорация ⁇ 28 октября 2011 года структура Лисина ⁇ ООО ⁇⁇ Независимая транспортная компания ⁇ приобрела на аукционе 70% минус 2 акции ОАО ⁇ Первая грузовая компания ⁇ за 125,5 миллиардов рублей. Это около 4 миллиардов долларов. В ходе торгов был сделан всего один шаг на 125 миллионов. Рублей таким образом Лисин в качестве крупнейшего в России оператора подвижного состава стал контролировать четверть рынка грузовых перевозок по железной дороге. Позднее, в октябре 2012 года, НТК докупила оставшиеся 25% акций первой грузовой компании. По данным агентства коммерсанта, фьоро с экспертизой была проведена в 2015 году. Тогда дело охищения денег при постройке доменной печи для НЛМК попало к следователю Иванову. Проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о мошенничестве при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината. А, я. Можно анекдот расскажу на эту тему, как это у нас происходит. Звание и награды, которые получил Владимир Лисин. 1990 год, доктор технических наук, профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Автор 16 монографий и более 150 научных публикаций. Лауреат премии Совета министров СССР в области науки и техники 1990 года. Почетный металлург России. Кавалер Ордена Почета. Президент Стрелкового Союза России мастер спорта. Почетный гражданин Липецка. 20 июня 2013 года Владимир Лисин избран состав исполкома Международной Федерации спортивной стрельбы. Лауреат национальной премии бизнес-репутации Дарин. Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства. Кавалер Ордена Александра Невского. В личной жизни у Владимира Лисина тоже все достаточно стабильно. Миллиардер женат много лет на своей однокласснице Людмиле, с которой они даже сидели за одной партой. Они счастливы в браке. Его относят к тем персонам, которые не склонны афишировать информацию о семье. Например, данных о профессии родителей, возрасте и роде занятий детей в глобальной сети вообще нет. Известно, что пара воспитала троих сыновей – Александра, Вячеслава и Дмитрия. Его супруга более 10 лет занимается созданием систематизированного собрания работ русских художников. Ей принадлежит камерная галерея живописи «Сезоны», находящаяся у станции метро Сретенский бульвар в Москве. Там часто проходят интересные выставки, как правило, произведений из закрытых частных собраний. Идея заняться коллекционированием картин возникла у нее после того, как муж подарил ей работу самобытного по жанру художника Кузьми Петрова-Воткина. В одном из интервью она призналась, что постоянно стремится расширять круг своих знаний в сфере искусства, возвышающего мир нашего бытия. Магнат любит свой роскошный особняк в Шотландии, сигары, чтение литературы, охоту и отдых в своем клубе в Подмосковье. Его страсть не только стрельба, но и коллекции, насчитывающая более 200 сотен образцов кослинского литья, архитектурно-художественных изделий из чугуна, изготовленных в городе Косли Челябинской области. Он коллекционирует кослинское чугунное литье и считается обладателем одной из самых полных частных коллекций дореволюционного кослинского литья. Весь дореволюционный ассортимент завода составлял немногим более 300 видов различных изделий, и 200 из них находится в его коллекции. Это скульптура малых форм, предметы бытового назначения, интерьерная мебель. Всего более 200 каталогизированных экспонатов. Он свободно владеет английским языком, увлечен стрелковым спортом, бизнесмену принадлежит подмосковный стрелковый комплекс «Лисья нора», комментирует пулевую и стендовую стрельбу на телеканале «Матч Арена», финансировал выпуск печатной газеты «Газета», которая выходила с 2001 по 2010 год «Любит сигары». 30 ноября 2018 года Владимир Лисин был избран президентом Международной Федерации спортивной стрельбы. Бизнесмен и почетный металлург, автор более сотни научных работ, десяти книжных изданий, полусотни изобретений, включая инновационные методы при производстве стали. Он дважды доктор наук экономических и технических. Его книги и статьи «Институциональные аспекты экономических реформ в России» 1999 год, «Преобразование отношений собственности в стратегии российских экономических реформ» 1998 год, Собственность и предпринимательство в переходной экономике современной России 1999 год. Экономические реформы в России, поиски новой стратегии 1998 год. Модели и алгоритмы расчета термомеханических характеристик совмещенных летей на прокатных процессов 1995 год. Оптимизация совмещенных летей на прокатных процессов 1996 год. Ресурсы, экологические проблемы 21 века и металлургии 1998 год и много-много других публикаций и статей. А на этом история о Владимире Лисине заканчивается. Если она была для вас интересна и полезна, ставьте лайк. Если она вас возмутила и вызвала раздражение, ставьте дизлайк. И, конечно же, подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером». Чтобы не пропустить следующую историю о Геннадии Тимченко. Он российский предприниматель, общественный деятель, владелец частной инвестиционной группы «Волга Групп», специализирующийся на инвестициях в энергетические транспортные и инфраструктурные активы, председатель экономического совета Франко-Российской торгово-промышленной палаты, председатель Российско-Китайского делового совета, председатель совета директоров континентальной хоккейной лиги и президент хоккейного клуба СК Санкт-Петербург, член попечительского совета Русского географического общества, кавалер ордена Почетного легиона, почетный консул Сербии в Санкт-Петербурге, Гражданин России и Финляндии.